Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о регулировочных шурупах. У нас они в магазине продаются под названием Juicy Tech. Прямую ссылочку на эти шурупы я оставлю в комментарии, который будет закреплен, закреплен под этим видео. Я на 95% процентов своей работе использую такие, такого плана шурупы для регулировки дверных и оконных коробок. Это очень удобно и Достаточно просто. Ну и плюс ко всему еще и дешево по сравнению с другими вариациями. Вариаций есть несколько, но это самая дешевая версия, самая простая. Все. Она абсолютно, скажем так, удовлетворяет все то, что необходимо сделать при помощи данного шурупа. Но также можно их использовать еще и для выравнивания реек, там, брусков, обрешетки и так далее. В зависимости от размера, который вы выберете. Здесь есть резьба, которая заходит в тело древесины, и есть, скажем так, насечка, которая упорная, она никакая не резьба и так далее. Это просто уже либо в рейку, либо в брусок. Я сейчас покажу все наглядно. Но смотрите, на чем хочу заострить ваше внимание. Это то, что ни в коем случае нельзя их использовать, вот запрет сразу, для выравнивания лак пола либо для поверхности пола и так далее то есть то что будет физическая нагрузка происходить горизонтально в качестве пола их использовать нельзя абсолютно дальше они подходят для выравнивания обрешетки и так далее стен это хорошее решение достаточно хорошее, но там есть ограничение только лишь Будут ограничения только лишь в том случае, что э, первое, нужно понимать, как работает физика самого по себе крепления шурупа. Шуруп работает за счет того, что он скрепляет два материала друг с другом плотно. И за счет вот этого трения он не дает, он как бы прижимает их друг к другу. За счет того, что это прижатие, трение происходит, и вот как раз таки сила шурупа является в этом, То есть, если вы все подвесите, нужно считать и смотреть, какие вы берете диаметры и какая у вас будет, скажем так, отделка. Если вы захотите повесить какие-то, ну, скажем так, цементные плиты, там, ЦСП, что-то тяжелое, да, то нужно смотреть нагрузки и рассчитывать. То есть, не просто так, для стен это все-таки нужно смотреть чтобы либо конструктор либо как-то вот э, нормально есть ограничения, все равно тоже по стенам но их меньше и очень хорошо они подходят для потолка если у вас на потолке э, какая-то обрешетка которую нужно выровнять это очень-очень удобно то есть я бы сказал так что для стен э, если у вас будет крепление 1 2 3 4 5 ну скажем два крепления 100 процентов должны быть плотными и ну, такие небольшие регулировки это нормально будет. Если же это будет ну, большая регулировка и не будет плотного соприкосновения, то там уже нужно смотреть все-таки нагрузки. Что касаемо потолка, то тут в принципе особых ограничений не будет. Ну, в, конечно же, в разумных пределах, если это простая отделка, там вагонку прикрепить, МДФ панели, гипсокартон, проблем никаких не будет. И... В остальном я бы сказал так, что это просто дешевая версия, хорошая и удобная. Давайте я покажу сейчас поближе, как это работает. Смотрите внимательно, буду заострять ваше внимание. Еще пару моментов очень-очень важных. Смотрите, давайте проведем эксперимент. И я закручу просто брусок, доску, скажем так, и покажу, как это работает. Вот я прикрутил его. И получается так, что при выворачивании шурупа в обратную сторону я переключаю шуруповерт и буду выкручивать. И она начнет отпускаться. Нужно будет просто двигаться. То один, то второй. Не надо две, потому что они сейчас особо зажаты плотно. Если это будет коробка дверная или оконная, и у вас изначально там зазор будет, то нужно обязательно перед тем, как затягивать, наживить вы можете немножко, но потом... Перед тем, как шляпка дошла до основания, необходимо будет обязательно подложить либо монтажку, либо какой-то клинышек, либо брусочек, либо что-то такое, чтобы не перегибало. То есть прожать все, и потом уже можно путем закручивания-выкручивания регулировать. Смотрите. И все, вот она стоит. Но только, как я и сказал, ни в коем случае для пола, для полов лаги и так далее, для пола нельзя их использовать, это точно. Потому что проломится вопрос времени, там, если их побольше закрепить, какое-то время поддержится, но все равно это будет неизбежность. Вот, и видите, оно качается. О чем я говорил, если вы будете использовать для монтажа, стен и так далее если тяжелый у вас будет фасад например то тогда нужно будет посмотреть все таки и, может быть использовать немножко другие варианты это просто в небольших случаях и так далее то есть это очень хороший вариант что касаемо как его теперь выкрутить да он часть древесины вырвет но я не смогу его сейчас вытащить просто так мне нужно будет закрутить И один шуруп просто закручиваем, чтобы резьба зашла в древесину, в, рей... ну, в доску и в брусок. Все. И, конечно, в этом отверстии уже они держать не будут. Нужно менять другие отверстия, если мало ли что-то в этом ошиблись. Или что-то сделали не так, как нужно было это сделать. Смотрите, хочу заострить ваше внимание. Да? Всем знакомое уже, что это такое? Все, что касаемо любых мягких материалов, абсолютно любых, абсолютно мягких материалов, я столкнулся с тем, что материал в принципе хороший. Но я рассматриваю много вещей в комплексе. И для меня не важно, как сам по себе только лишь качество этого материала, еще как работа с ним, монтаж какие последствия, какие неудобства, какие неприятности встречаются. Я вот в, дочери, в комнате дочери провозился дофига времени. И я не додумался сам, честно говоря. Не подумал, что просто нужно было взять эти шурупы. То есть ну, я, -то, я не, до, не знал об этой проблеме. На стенках я просто прикрутил доски и все. И, ну и как бы так и оставил. Потолок стал делать тоже через пир-панель. И получилось так, что прикрутил, потом мне пришлось выравнивать. То вот в этом случае как раз-таки эти шурупы вас очень сильно выручат. Особенно вот что касаемо потолка. В принципе, стенка то же самое. Сильно там не будет так принципиально. Диаметр нормальный, просто не нужно очень редко их делать, ставить эти шурупы и так далее. Смотрите, вот сейчас внимательно. Насколько будет прижим. Сейчас я закручу. По центру никогда не бывает проблем, где-то в середине листа, бруска и так далее. Всегда по краям идут проблемы. Вот я прикрутил, он чуть-чуть прижал. Не знаю, видно вам было или нет. Но сейчас на краю вы, скорее всего, это увидите. Вот это место. Вот. Видели? Он сжимает. Это всегда именно на хвостах. Вот хвосты всегда приносят проблемы. И потом нужно будет выравнивать. И вот как это выравнивать, если получается так, что... У меня бац! И здесь зазор. Вот она качается. Правильно? И с простыми шурупами нужно его заглублять, и он будет только держать на шляпке. То здесь особо не надо держать на шляпке, а просто... Просто вернуть и все. И уже почти, почти дошло. Вот. Поэтому для таких материалов мягких, я скажу, что это очень хорошее даже решение. И можно использовать и пользоваться такими вот шурупами. Это удобно и комфортно. Все, что касаемо вот именно мягких материалов. Это могут быть ветрозащитные плиты на основании мдвп это будут любые пенопласты пиры экструдированный ну экструдированный плотный но он все равно вот если края будут в середине проблем никогда а края всегда тоже поджимаются и получается когда здесь крутишь по всей длине все нормально в центрах а в нижнем и верхнем хвосте всегда идут зажим и чем идет ближе допустим прижимаешь и вот край и край к углу к нижнему углу и краю Будут самые большие прожимы. Поэтому этими шурупами легче всего выравнивать. Я сталкивался с такой работой, где в бетон приходилось фиксировать, и нельзя было использовать пластиковый дюбель. То там я вот с проблемой с такой, я уже знал, знал как решить ее. И там нельзя было, там нужно была жесткая фиксация и все. Вот я там понамучился, просто пришлось при помощи рубанка выстругивать это все. А с этими шурупами значительно все проще. Поэтому на этом попрощаюсь с вами, пожелаю всем удачи и до новых встреч.